Сегодня у нас будет интересный разговор. По вашей просьбе, сегодня продолжаю начатую вчера тему. Прежде чем приступить к теме, я хотел бы несколько слов сказать о том, что я получил очень много комментариев к вчерашнему своему выступлению, и что меня удивило, очень много негативных комментариев, причем... От э, людей, младших меня, в два, а то и в три раза меньше по возрасту. Э, и причем из Казахстана, большей частью. Э, я э, помню, знаю замечательную казахскую традицию уважать старших и как минимум их выслушать и понять, что они говорят. Все-таки опыт лет, определенная мудрость, они и присутствуют у старших. И опираясь на это, я вот хочу вам сказать, уважаемые друзья. Неужели я похож на глупца, который хочет восстановить Советский Союз? Вы знаете, я больше всех вас прожил в Советском Союзе. И я его плюсы и минусы увидел со всех сторон. Мало того, не просто видел, я их прожил на себе, я знаю, что это такое. Поэтому mm -hmm. а, та свобода, которая потом пришла за Советским Союзом, она мне, это бальзам на сердце, я всегда стремился к свободе. Даже в те несвободные не времена я старался быть максимально свободным, за что имел много разных неприятностей. Поэтому меня обвинить в том, что я хочу реставрировать Советский Союз, нет, друзья, нет, ни в коем случае. Я наоборот за глубочайшую свободу и развитие каждой страны, каждой республики. Об этом я всегда говорил. Я в свое время объездил все республики Советского Союза, изучил практически культуру каждой республики. Я знаю какое богатство в каждом есть народе. И поэтому для меня вот эта свобода, понятие реальное, физическое. И я сказал о том, что, ссылаясь на преимущество Советского Союза, по сравнению с тем, что родилось потом в Евросоюзе, превратилось в Евросоюз. Евросоюз на самом деле не самая совершенная система, и она построена на выгоде. И на, зачастую на управление сильными, сильными странами. Сильные страны управляют слабыми. И причем диктуют соответствующие законы. Там видимость демократии. На самом деле слабые страны сидят на дотации и, в, и полностью подчинены тому, что решают сильные. Там много своих проблем. Я просто сказал, что то положительное, что было в Советском Союзе, можно было распространить на Европу и каждая страна, каждая страна, будучи свободной, обязательно свободной. Ни в коем случае меня... <смех> Не пытайтесь мне привязать какие-то другие мысли. Но, используя ресурсы каждой страны, мы могли бы жить действительно большой и объединенной Европой. И вообще, я советовал бы нам помечтать о том, что когда-нибудь когда закончатся все эти канали в наших головах и соответственно в мире. Вот. И помечтать о том, чтобы Европа была наконец-то, наконец-то максимально свободной, счастливой и дружной между, дружба между всеми странами. И тогда свободны ресурсы одной страны, поступают в другие страны, каждый друг друга поддерживает, и вся эта жизнь другая. Я вот о чем говорю. Вот это мы упустили, этот момент. Мы разрушили Советский Союз, но это была задумка, это была программа разрушения его, программа издалека идущая, с начала 20 века все это каша варилась. И... Но, естественно, не без основания. В Советском Союзе было много проблем, поэтому он и развалился. И эти проблемы я очень хорошо знаю. И я говорю, испытал их на себя. Но давайте не забывать и хорошее, что было тогда. Это были и бесплатные квартиры, и бесплатное э, высшее и среднее образование. Это бесплатная медицина, бесплатные санатории и так далее, и так далее, так, отпуска. Люди были, У людей была гарантирована какая-то социальная жизнь и так далее. Вы не забывайте, что хорошее это было. Не надо выплескивать... Э, Помойное ведро, не выплеснув вот такой вот, вот ценные вещи, мы многое теряем. Я понимаю, откуда это идет. Это уже пропаганда, потому что говорят вот это все о, о плохом Советском Союзе, только плохое, говорят те, кто почти не жил или вообще не жил а, в нем. И только по наслышке, только по каким-то по, каким по какой-то программе, по какой-то рекламе соответствующей пропаганде вот, судит об этом. Но я жил, и э, у меня много друзей во всех республиках, и я знаю, что, это, что за прелести мы имели, но я знаю и проблемы, которые мы имели. Так вот, давайте брать лучшее, опираться на лучшее. И еще я хотел бы обратиться э, к нашим.. Э, вот, Наша казахская аудитория, она у меня составляет довольно большую часть. Уважаемые друзья, я не раз говорил, но не только говорил, я это делаю, я люблю Казахстан. И первый раз я туда приехал в году, 1970 году, многие из вас еще не родились. А я уже начал ездить в Казахстан, я побывал во многих его местах. Я очень люблю эту страну, не просто люблю. Я в этой стране очень много дал, отдал свое творчество, своих сил, своих энергий. Очень много людей, благодаря моим знаниям, моим встрече со мной, с моим общением, они решили свои задачи. Они построили счастливые семьи, родили счастливых детей и так далее, и так далее. С моей помощью был создан институт семьи в Казахстане. С моей помощью родился праздник День мамы. День матери и много чего другого было. С моей помощью тоже при моем участии был создан такой предмет, как самопознание, которое изучается в школе. Подскажите, вот кто-то из вас, аудитории, кто может так сказать о том, что он любит Россию и столько сделал для России? Я думаю, найдется немного таких людей. Поэтому давайте разговаривать уважительно и, как я уже сказал, с учетом все-таки моего опыта и знаний. Я не глупец, и я стараюсь быть максимально объективным. Но если вам что-то непонятно, если вы чем-то не согласны, пожалуйста, не эмоционируйте сразу. Вы сначала разберитесь, изучите предмет вот этого несогласия, поймите все стороны всего, тогда вам только не с эмоциональной стороны, а именно с позиции мудрости, вам откроются глубины, с помощью которых можно найти решение. Иначе, друзья мои, иначе мы скатываемся в другие проблемы. Другие проблемы. То, что за такой пропагандой плохой Советский Союз идет соответствующей цеп цепочкой плохая Россия. И она действительно много делает плохого. Но Запомните, друзья мои, с соседями надо всегда жить дружно. Всегда жить дружно, тогда не будет никаких проблем. Не надо видеть в соседе врага. Понимаете? Я не враг вам. И я, а я есть Россия. И если вы ко мне так относитесь, то, наверное, стоит задуматься. Я прошлый год провел поток жизни под Алматой. Я приехал в октябре, и не случайно приехал. Я знаю, где, когда проводить этот замечательный процесс, который влияет не только на судьбы десятков людей, а тогда было около 70 человек приехало, но и на пространство, на ту страну, в которой проходит это мощное, мощное действие. Потому что мы затрагиваем пласт, исторический плац с начала XX века. Мы прорабатываем это все. Кто был на потоке, тот знает – то, что мы там создали, то, что мы там творили. И я знал, я догадывался, что в Казахстане назревает серьезная проблема. И я уверен, и я даже знаю, что наше участие, участие вот, потока жизни в жизни Казахстана сыграло свою положительную роль. И не дало, не дало страну опустить в хаос. Мы в этом участвовали, мы помогли не допустить хаос. Я знаю, о чем говорю. И вот в этом году я тоже приезжаю в Казахстан, и тоже в октябре. И не случайно я знаю, что происходит в Казахстане. И от некоторых действий мне горько, потому что это не совсем объективно. Это явно идет пропаганда, это явно идет натравливание. Это явно пытаются создать еще один мощный кулак против России. Друзья мои, задумайтесь, давайте жить дружно с соседями, и тогда мы будем с вами сильны. Если кто-то попытается жить с соседом в состоянии агрессии, в состоянии врага, тот обязательно проиграет. И обе стороны проиграют. Но проиграют все, кроме тех, кто этим руководит. Подумайтесь, посмотрите, что происходит реально. Посмотрите на дирижеров процесса, который происходит в мире. Не закрывайте глаза, не прячьте голову в песок. Мы достаточно мудры, чтобы разобраться. Пора быть масштабными. Мы вчера говорили с вами о масштабности. Мы говорили о том, что есть... Петля бесконечности, знак бесконечности, петля уходящая в, в одну сторону, петля отходящая в будущее, в будущее и в прошлое, и мы посредине. И от того, насколько глубоко уходит в прошлое вот эта петля, настолько далеко вперед есть будущее у того, кто это, эту петлю создал, эту петлю бесконечности этот знак бесконечности держит в своем сердце. Он заглядывает в прошлое, знает его, чтит его, понимает, относится с уважением, с любовью, и тогда от него, к нему открывается будущее. Причем вот этот вот центр, где сходятся вот эти знаки бесконечности, вот этот центр, находится сам человек. И от того, как он относится ко всему происходящему, как он относится к прошлому, как он относится к настоящему? Есть ли в нем негатив или нет? От этого зависит, чем будет заполнена вот эта будущая его петля. Если он с добром и с любовью смотрит на прошлое, то, естественно, будет добро и замечательное все, и счастье будет в будущем. Если он здесь содержит какой-то негатив к прошлому, к настоящему, этот негатив обязательно проявится у тебя в будущем. Обязательно, друзья мои, мир гармоничен. Бог не Микит, как говорится, он все видит. Поэтому будьте мудры, будьте мудры. И я стараюсь вот э, предыдущим выступлением и сегодняшним выступлением вам помочь вот эту петлю прошлого увидеть по-другому. Не обязательно видеть ее так, как я вижу, но вы посмотрите этими глазами. Подумайте, почувствуйте и создайте свою картину, но объективную, объективную. И тогда у вас добрую, обязательно добрую, с любовью, с уважением. И тогда у вас и будущее будет таким. Вот для чего я стараюсь. И поэтому, кто желает действительно реально помочь Казахстану, в данном случае я говорю для Казахская аудитория, в первую очередь. Но это относится вообще-то ко всем. Относится ко всем. Если реально хочет помочь Казахстану, приезжайте на поток. Приезжайте на поток, который вот начнется 8 числа, 8 октября. И будет проходить в Туркестане. Приезжайте, и мы с вами вместе сотворим будущее. Счастливое будущее Казахстана. Мы будем закладывать эти образы, посылы. Мы делать будем... Те планы строить, которые приведут Казахстан к величайшему состоянию счастье и благоденствия, чего я и желаю для каждой страны. Но в данном случае вот конкретно. Это вот э, я немного отклонился от темы, но вообще-то это в тему. А теперь мы с вами поговорим о Крыме. Крым. Вы никогда не задумывались, если вы когда-то занимались историей, изучали, такая маленькая страна, как Англия, маленькая страна. По сути, она меньше, ну вот, например, Тюменской области в России. Меньше Тюменской области в России. Это Англия. Так вот, Англия была владычицей морей владычицей огромных колоний, и сейчас ей подчиняются формально, но не совсем формально, а реально, реально подчиняются Австралия, Канада и еще много стран. Почему? Как так получилось, что такая маленькая страна долгое время была единоличным правителем мира, даже потеснила Ватикан? Сейчас несколько другая картина, но она по-прежнему играет роль. Серьезную роль. Почему? Давайте теперь посмотрим глубоко в историю. И начнем с вами не с Англии, а начнем с Греции. Многие из вас побывали в Греции и увидели, что ничего там такого великого, о тех великих греках, что мы знаем, там ничего этого нет. Одни развалины. Одно только прошлое, великое. А что великое в сегодняшней Греции? Я великого в Греции сегодня не увидел. И они живут вот этим прошлым, им гордятся, но сегодняшний день они не могут сделать счастливым. Согласитесь? Если вы объективно посмотрите, так оно и есть. Почему? Дело в том, что Друзья, очень важный момент. Очень важный момент. Он напрямую связан с тем, что я сказал об Англии. Есть в мире очень важные точки на планете. Их называют места силы. Но есть места силы местного значения. Есть места силы планетарные. Вот, например, кстати в Туркестане планетарное место силы. <coughs> так вот, есть места силы вообще еще более масштабного значения. Так вот, в Англии есть место силы, что и определило ее великую такую роль в свое время. Это место силы, это мегалиты Стоунхендж. Вы скажете, ну, эзотерика и прочее, друзья мои. Если бы я не знал тонкостей этого всех, всех вопросов, я бы не говорил. Вы знаете, я говорю только то, что знаю четко, знаю точно, и что проверено не только мной. Так вот, Стоунхендж это одно из величайших мест силы на планете. И это место силы на планете привлекло в свое время, давно еще во времена короля Артура, слышанный король, король Артур, вот, во времена короля Артура Артура привлекло э, внимание сил света, э, сил добра, сил света, которые решили, используя вот это мощное место силы, помочь Англии занять ведущее место для того, чтобы она стала предводителем всех новых процессов в мире, чтобы она построила общество, благоденствие, показала этот пример и эта модель, чтобы пошла потом по миру. Вот такая была задумка у сил света. Тем более мощь вот этого места силы была очень большая, достаточная для того, чтобы это... И если вы помните историю, то в Англии действительно а, начало развиваться очень много чего доброго. Она освободилась, обратите внимание, она освободилась от, паповск, от папского водительства. Она освободилась от Ватикана. Она создала свою собственную а, религию. И не подчинялась уже папе. И таким образом, освободившись, стать свободной, выйдя из-под покрова, Ватикана. Она стала очень быстро развиваться. И очень много научных, там родилось идей, и производств, и литературы, и искусства, и так далее. То есть эта страна стала действительно ведущей по многим вопросам в мире, благодаря вот тому, что туда вложили силы света, и благодаря вот наличию такого места, мощного места силы но потом, как говорится, произошло, хотели как лучше, получилось как всегда. Власть постепенно из-за жадности людей, из-за их тщеславия, желания властвовать, когда появилась действительно власть над миром, эту, как говорится, мысли, образы, чаяния сил света ушли на второй план. И на первый план вышел Золотой Телец. Как всегда. Золотой Телец. Как потом это произойдет в Америке, там тоже начали строить совершенно по другим принципам. После того, как неудачно э, опыт произошел в Англии, стали строить Америку. Бель о правах ⁇ это вообще, это был светоч. Вообще, Биль о правах ⁇ это светоч в темном царстве. Как говорится, в те времена это был вообще прорыв. Э, в человеческом общежитии, но его, но опять же, через некоторое время там взял, взял власть Золотой Телец, и тот же билля права оброс более 300 поправок, в результате от него остались рожки до да ножки. И мы видим совершенно другую, не, с, не столько свободную, сколько агрессивную, жесткую страну, полностью погруженную в материальное благополучие утонувшие в этом. А на сегодняшний день самая, самая э, страна, имеющая самый большой государственный долг. Несколько триллионов государственных долгов Самый большой в мире. И э, вот здесь кто-то говорил, что э, война, действительно, мне писал э, в комментариях, что война, э, многие начинают войну, чтобы списать какие-то вещи. Да. И Правители часто начинают войны для того, чтобы не решать вопросы внутри страны, или не имея возможности решить вопросы внутри страны. Это и в России тоже происходит, но больше всего это происходит в Америке. У Америки самый большой долг, и ей обязательно надо воевать. Обязательно надо воевать. Участвовать. И главное повоевать так, чтобы не своими руками, как это было в Великой Отечественной войне, а и в последующую, то есть минимально включаться самой, мной. А для этого включать своих партнеров. Так вот, я отвлекся. Так вот, получилось то же самое, что и постепенно власть взяли, взял золотой телец, и все пошло уже по другому руслу и уже Англия стала не гегемоном справедливости, новых каких-то идей, новой организации жизни, счастливой жизни, а гегемоном эксплуатации, рабства. И вы помните, какие были восстания в Англии, забастовки рабочих, потому что эксплуатация достигла там самых, наверное, глубоких размеров. То, что все пошло в общем-то, по другому руслу. И вот тогда, тогда Англия, используя этот вот артефакт, а он работал, вместо силы работала, но энергию направила именно на это, на завоевание стран других, на создание колоний, на удержание всех в повиновении. Этот артефакт работал на них уже, на другую программу. Потому что место силы, оно, по сути, нейтрально. Его, как его используешь, так оно и будет работать. Так вот, оно начало работать на власть. На власть над миром. Но этот артефакт не единственный на планете. Англия это понимала. И она в какой-то момент осознала, что уже управлять миром, тем более вот, 18-19 век становился все сложнее, сложнее. Поднимались другие страны, пробуждались другие места силы, страны набирали э, э, свою силу. И они решили еще, еще прибрать к рукам несколько мест силы. Несколько мест силы. И вот взгляд пал на очень важное место силы, тоже по силе, не меньшее, не меньшее, чем этот вот артефакт в Англии Стоунхендж это Крым. Крымский полуостров это мощнейшее сакральное место. Это мощнейшее место силы. Скажите, при чем здесь Грецию я упомянул? А вот здесь я и хочу сказать, что пока Греция владела Крымом, владела этим местом силы, они долго владели этим местом силы. Они расцветали. Они захватили все побережье Черного моря. Они, они вообще процветали во всем. Маленькая Греция процветала и командовала парадом во многих точках планеты. И вот когда Крым ушел из Греции, от Греции ушел, и она превратилась в то, чем является сейчас. Она потеряла... В свою силу, в свою мощь. Так вот, такое место силы – это Крым. Многие правители, не зная этих тонкостей, мест силы и прочее, но действуя под руководством определенных сил, которые знают эти все дела, они выполняют те или иные роли. Те или иные роли, которые... В конце концов потом превращается в большую игру. И вот с Крымом стали происходить такие вещи. Англия осознала, что это мощное место силы, и она решила его забрать себе. Каким образом? Прямой интервенции было трудно, необоснованно. Ну, где Англия, где полуостров Крым. Вот. Из каких-то, как говорится, веников захватить. И она подначала Турцию. И Турция начала войну с Россией за Крым. И началась Крымская турецкая война. Крымская война или русско-турецкая война. Но Англия подначала подначила, видела, что Турция не может одолеть. Она тогда сама направила силы. Представляете, свои силы отправила. Подначила Францию. Францию тоже включилась. То есть они создали интервенцию для того, чтобы Крым все-таки захватить. Это были кровопролитнейшие бои. Русские, не понимая того, русские правители, и тем более солдаты и прочие, не понимали, почему они бьются, за что они, за какой-то, за курорты, что ли, за выход к Черному морю, да их выходов много, почему они бьются, умирают, страдают. Как сейчас многие солдаты и руководители даже, и руководители даже стран, не все понимают, что, ради чего они вообще-то делают, для чего они вот в этом участвуют в конфликте, э, войне э, России и Украины. А все дело гораздо глубже. Это нужно быть масштабным, нужно понимать это все. Россия отстояла и не дала Англии взять это место силы. И оно работало, это место силы работало на Россию. Потом оно стало работать на Советский Союз. Это место силы. Но, вы помните, вчера я говорил о тех планах, которые реализовывались издалека. Начиная с 40 конца 40-х годов, то есть сразу после войны, Началась серьезнейшая кампания по развалу э, Советского Союза. Потому что это был совершенно ненужный э, для Америки э, компаньон. Ей нужно было властвовать беспредельно, не оглядываясь ни на кого, полностью командовать парадом. Поряд, Вы знаете, как это было в Югославии, как это было в Ираке, в Афганистане и так далее. То есть полностью безраздельно. Вьетнам, Корея. То есть, где только можно, везде они прикладывали свои силы для того, чтобы показать, что они хозяева мира. И вот, вот эта вот вся кампания по развалу Советского Союза, она началась именно с конца 40-х годов и велась все это время. И я не буду говорить о том, чем, о чем было сказано в предыдущем выступлении, а я сейчас скажу о том, что не было, о чем не было сказано. Работа велась очень тонкая, очень глубокая работа велась. А, ну, к примеру, чтобы вы понимали, а, до сих пор историки не могут понять, как так, как так, а, генеральным секретарем ЦК, и долгоправящим, не там не промежутки какие-то, а именно долгоправящим стал Никита Сергеевич Хрущев. Совершенно не понимая, почему такой недалекий человек, недалекий действительно, по умственным всем способностям, это все-таки ограниченный человек, надо прямо сказать. Так вот, почему он, как он стал? Руководитель такой огромной страны, всего Советского Союза. Секретарь ЦК Компартии Украины. И вдруг стал главой всего Советского Союза. А все просто. Его провели туда. Его, для него проложили дорожку. Потому что знали, что через него он управляемый. Он недалекий, и поэтому многие вещи через него можно легко проводить. Даже он и осознавать не будет. Так и получилось. Когда он пришел к власти, он начал творить такие вещи. Он развалил армию. Согласитесь, кому выгодно развалить армию? Он Жукова отправил, как говорится, в ссылку, а потом вообще на пенсию. Ну и так далее. Он развалил сельское хозяйство. Кому выгодно развалить сельское хозяйство такой страны, чтобы она не поставляла, не была на рынке, не была конкурентом, и она сама, чтобы голодала, чтобы там были недовольны. Кому было выгодно развалить экономику? Экономику было разволено. Если до Хрущева экономика развивалась, обратите внимание, уникальный прецедент в истории вообще экономик всех стран. Это реальные цифры, реальные сведения. В России, в Советском Союзе прирост, головой прирост был 16%. 16%. Такого не было ни до, ни после, ни в какой стране. Приблизилась к этому только Япония. И то не до конца, но приблизилась. И знаете, что сказал один из японских больших промышленников. Он сказал, говорит, японцы до 50 -го года были дураки, а русские были умные, они создали уникальную экономику. Действительно, те экономические принципы, по которым развивался Советский Союз вот вплоть до 55-го года, они были уникальны по своей эффективности. И, говорит, они придумали такую мощную, мощную эффективную систему. Но, говорит, после 1955 года японцы стали умны, а русские стали детьми. Они, говорит, отказались от этой системы. Так отказался Хрущев. Он загубил эту систему. То есть шла реальная, реальная работа по развалу Советского Союза, по приведению его в недееспособное состояние. Это выполнял. И одно из задач... Было ему предложено, ему подсказано, подпитано, называйте как хотите, передать Крым Украине. В этой многоходовке было все рассчитано. Значит, с Украины уже началась работа по ее по программе, по программе создания образа врага, России, как России образ враг. Предполагалось, что Россия, Украина быстро отойдет от России и вместе с Крымом, что и нужно было, чтобы это место силы работало уже не на, Россию, не на Советский Союз и не на Россию, а работало на Европу, на европейские страны. Но опять же, на кого? Так вот. И... В тот момент, когда, по сути, единый Советский Союз, никто не, ничто не предвещало его развала, переложить из одного кармана в другой одного и того же пиджака, было просто. То есть, в принципе, это решение Хрущев протолкнул, и Крым передали в 1955 году, передали его Украине. Но это говорю, было многоходовка, которая... Вот так вот потом превратилось в то, что мы сейчас видим. Поэтому такое, такая реакция на то, когда Крым вдруг стал, снова вернулся к России. Такая неожиданная реакция, огромная по всему миру. Раз, команд, такая компания развернута. Да, за этим кажется, что есть некий политический такой момент. Но не забывайте, как это все происходило. Надо знать Причины этого всего. Так вот, и поэтому, уважаемые друзья, поэтому, что Крым не должен принадлежать НАТО, то что первым делом в Крым вошли НАТО. Чтобы НАТО не стало правителем мира, имея за собой Стоунхенш и другие места силы уже освоенные, так вот, для этого Крым легко, практически бескровно перешел под флаг России. Не для того, чтобы Россия правила миром. Забудьте эту угрозу. Этого не будет. Уйдут эти правители, которые сейчас у власти и придут другие, придут другие, которые и недолго уже осталось, и которые поведут другой процесс. И этот процесс мы закладываем сами, с вами вместе. Процесс свободных, дружеских отношений, равнозначных, равноправных стран, обязательно. И не пытайтесь мои, стран, мои слова как-то по-другому осмыслить, по-другому их как-то интерпретировать. Я говорю от чистого сердца, я говорю с великой любовью ко всем народам и Казахстану, друзья, тоже. Скоро увидимся. Еще раз говорю, кто желает помочь, реально помочь, не на словах, не в постах, не в этих комментариях, там, высказывая свои какие-то мысли, а реально помочь Казахстану, приезжайте, и вы увидите настоящую, масштабную, реальную работу по закладке великого будущего великой страны Казахстан. Великой. Я знаю будущее Казахстана. И поэтому надеюсь, что мы туда придем быстро. Благодарю вас. До свидания.